Всем привет, дорогие друзья и хорошего вам настроения С вами Рэй, и мы продолжаем играть в растения против зомби Герои. Так, давай посмотрим задание Так, нанесите 20 единиц урона героям орехом в доспехах Розой 20 единиц урона надо нанести и цитроном Так, ну что, поехали Значит, орех, роза и цитрон Ну, блин Сейчас с этим орехом еще промучимся Какой тут мне нужен-то Я даже и не помню Но не этот Не этот Может быть вот этот вот Не уверен, но Давай попробуем сыграть За этот орех Как говорится, была, не была Но Нашли это у нас ржавый разряд собственной персоны. <свы> mm -hmm. Ну давай так сделаем. Пока. Там уже будет видно. О -о -о. Как все запущено, друзья? Вот так вот, да, значит Ну, хорошо Что мы можем сейчас сделать? Давай так попробуем Так, этого ханыгу надо валить. А этого ханыгу нам надо валить. Давай сделай так. Может тут придумать. Ну если вот так вот сделаю, начинает шаманством заниматься, понятно, короче. Так, телепортация. Интересно Даже так Ну, понятно дело, что у него, наверное, там Ракета будет или еще что-нибудь А, вот так вот Что там дальше у тебя? Что же там у тебя есть, а? По-моему, у него там только одни заклинашки, наверное. Энергию дополнительную Нет, что-то он мутит Какой-то план мутит, ребят Так, мы потом поставим, наверное, с тобой орех Но я боюсь, что у него есть камень О, Валун Если он у него есть, то это будет плохо Или же у него Курабочек есть Ну, не знаю, посмотрим сейчас Так, ботанка, да? Ботанка. Ага, прокачивает. Но... Так, ну что, потом ставим орех, наверное, да? И там уже будем смотреть, как он там будет выкручиваться. Наверное, 5 и 4 вот так вот сделаем. Ну давай-то оглянем. Ну, допустим... Ага, курабочек, да? Здесь особо сильно не получится, парень Так, у нас есть еще роза Такс Ну давай смотреть Ну да, если вирус влепит, конечно, будет плохо. Усиливает. И еще усиливает. Так, бонусная атака, что ли? Все. Не помогло. Блин, а мы 21 урона не нанесли. Мы нанесли только лишь 16. Только лишь 16. Нам придется еще переиграть Ну давай, попробуем. Ой-ой-ой, великанус против нас. Ну что у нас тут есть? Я, наверное, этого уберу пока. Да ладно. Ну, тут как-то вообще не айс Вообще не солидно, ни шиша, да? Ну, крокодил, ну и что? Что он планирует сделать? Ага ну что прикроемся тогда? Там у него срабатывает защита. Удешевляет карты. Он удешевил карты. Я не знаю, нужно ли мне занимать вот эту локацию Ну, допустим Я могу его убрать, конечно же Он что, хочет доборов там набрать, для дофигища, да? Я так сделаю Хорошо На гаргантюах Пацан хочет отыграться Этого трогать мы пока не будем Пускай Эта зона будет занята Он мне особо не мешает Если конечно он будет его прокачивать, то да даже так делаешь угу. вот так вот он решил Парам-пам-пам-пам-пам -пам -пам -пам. Ну давай глянем Перемещаешь И заморозка Да, ради бога Ради бога Кукуруза Отлично Бомбим сюда ста, Ставим сюда ее, да, наверное, кукурузу Сейчас посмотрим Такой наивный парень Просто сама наивность а здесь можно вот так вот блок поставим ти та ти -та тайс Да? Давай смотри дальше О, о, о, выстрел а он же только Блин, я не помню, ребята Давай, наверное, сделаем так И так, наверное Плюс еще на воду поставить крокодила. Бэмс. Ну да. Ну и красота-то какая, ребят, получается. смотреть Но уничтожишь Уничтожишь Перемещаешь Ну чё, в лицо И дело за малым Дело за малым, друзья мои Я ставлю сюда орех. И вот так. А пускай что хочешь делает. Ой, ой. Ну и все. Не помогло тебе, парень? Не помогло. Мы такие колоды, как орешки, щелкаем. Так, ну что, ребята, теперь нам надо идти и играть, блин, за розу. А потом за цитрон. Эх, роза роза. Ну давай посмотрим. Это моя колода на заморозках, да? Ну давай попробуем, но, честно сказать... Я не совсем уверен, что мы такой колодой можем победить. К тому же против э, супермозга. <связывая> Ладно, попробую. Есть ли смысл мне сейчас ставить, наверное, нет. В данный момент. Ну, у него наверняка тоже есть перемещение, да? Он меня сейчас типа проверяет, что ли? Выжидает что-то там? Ну давай, выжидай. Так, -с. хорошо. Сундук. Ну, сундук мы этот сейчас уничтожим. В принципе. Пускай-то он что хочешь набирает. Проваха так, ну что, едем дальше нет, это тебе не поможет, память даже не думай об этом давай так сделаем а это волгоденыша Превратил во что-нибудь ну, Пускай будет так Но у него кровожадность есть Не забываем об этом Уничтожил, ну, молодец Я же тебе говорю, кровожадность у него есть Пускай тратится Конечно же, ребята Сейчас он его перемещает Нет, не стал перемещать Так, берет энергию Заморозку Ты еще выкопал тут то заморозку? Mm. Угу, так, что он там? Он не знает, как угомониться Так, сейчас мы его угомоним Все? Подожди-ка Подожди, подожди, подожди Нам, наверное, лучше сделать вот так И вот так Поехали Ну Да твою-то Блин, ты как-то меня бесишь Твою дивизию, блин О, Как меня... Ну, блин, я думал, что сейчас после него сработает Нет, ребята, не после него, блин Так, ну что, заклинашки он будет применять, я так понимаю, да, сейчас? Так, три в лицо. Поехали. Так, так. Ребят, ну вот это как можно... Давай, давай, применяй. Не стал. Не захотел. о о о о о ну вот и все, по ходу дела Надеюсь, у него кровавой луны-то нету там Блин, ну мне нужно 5 единиц урона ему пробить мне же 20 единиц нужно Он же не хилялся, ничего не делал, да? Вот, видишь, что делать? Сейчас в лицо моему бамкнем И еще разочек бамкнем Пускай, пускай он там делает, что хочет Три а -а -а. единицы не добили Всего лишь три единицы хп мы ему не добили Твою дивизию Ну как так-то? Ну Как? Даже одну... Одну единичку не пробили. <с printing> ну давай попробуем... Блин, одну единичку урона ну, нанесем в любом случае. сейчас Ну, честно сказать, нам даже очень... Круто... О, -о, -о, -о, о Вот здесь вот, ребят, не знаю. Ржавый разряд... новый куст. Но они все время на этих начинают. Прям вот излюбленная у них вот начинать. Ну, на заклинашка, конечно, ребят. На чем же он еще может сидеть? А нафиг мне вот этот ландшафт? О, как. Естественно, сейчас кого-то будет сюда ставить либо ландшафт, либо еще что-нибудь, <говорит> Ну, если сделаю вот так, например, и вот так. Так прокачивает зомби. но ну, если я сделаю вот так, вот например, и вот так. Но у него наверняка валун есть Нет, у него шаманство Допустим Капелька, капелька Так И так, да? Давайте сюда поставим, посмотрим М -м -м. Причь над надгробие Это его дело Кровожадность Так, ну что-то все равно его заморозили, ребят Что он там, думает, что он выкрутится, что-то Нет Единственное, что он вот этого может не уничтожить Вот это да Значит. Ну давай. Он может его уничтожить. Он хочет его прокачать там до охренения, что ли? Хорошо, друзья мои, выпало. Ты посмотри. Так, вирус. Но я так понимаю, он хочет бомбануть мне, да, типа? Бомбануть а? Вытягивает Слишком дофига карт вытягивает, а? вытягивает. А? Так, вот тут уже вопрос Ну, удешевляет, удешевляет заклинашки. Тут не поспоришь, ребят. Удешевил. Так. так Ага Будем смотреть Ну понятно, шаманс, в вот там все это Давай дальше Ландшафт меняет Это даже на руку нам Поехали Все что он сделал Так, мы сейчас с тобой получим карточку Оставим ее пока Блин, жалко у меня Давай поставлю так, наверное И... И, и, и вот так А там посмотрим Угу А вот сюда хочешь поставить? Он начинает добором. Блин, жалко, что. Так, у него куробочек есть. Угу. У него есть куробочек на сто процентов, не говорю. Так. Блин, роза, ну ё-моё ну... ну в козла как всегда, ребят Ну в любом случае я нанес две единицы урона Или одну, одну единицу урона мне нужно было сделать Сейчас он вирусы будет клепать здесь, понятное дело Я тебе чем говорил. Сейчас вирусы Не У меня ни, ни, ни дышек нету, к сожалению. Ничего нету. Они все играют как под копирку, вот я тебе серьезно говорю. Все абсолютно. Ты видел, что-нибудь? Вот это вот колода, это. Да еб просто, ну Еще и на врага сыграл Так офигно мне вот этот, вот, вот, вот, этот вот, вот ландшафт Ребят, уже мне не поможет здесь ничего Я нанес ему урон Я прошел это задание Теперь пойдем играть за цитрона Вот с цитроном проблема у меня Во-первых, у меня и колода-то нет у него Сейчас будем Вот какая-то такая колода Я не знаю, почему именно Такую создал Но за неимением чего-либо будем играть За нее Тоже нужно нанести 20 единиц Так, нам дают бесенка Он почти на высшей линии. Чё-то как-то тут надавали мне, блин. Так, это же у нас... Так, ландшафт или кашет зомби. Хм. Уже мне не нравится, что у нас тут происходит, друзья. Офигеть! Еще и этого Ханорика здесь ставят. Это называется карта. Не зашла. Даже так. Это, конечно, круто. Ну что, у него там бонусная так наверное, будет, да? Скорее всего. Рикошет. Так, ну что, он пробивает, по идее, в блок мне? Угаден может там быть еще а? М -м -м. курочка да, вот это конечно гадость пять то в лицо. Зачем это ж больно? Хиляться надо срочно Просто срочно, ребят, нужно хиляться Давай так сделаем Пират кого он хочет снести здесь так наносит же он одну единицу урона надеюсь не надо вот этого делать в лицо, блин, у меня хила нет, понимаешь? А вот как мне это этого а? избавиться? Есть одна идейка. Подожди. Если Сейчас бомбанет, да? <смех> <смех> <смех> Вопросик Ну все и так сделаю. Давай только не сдавайся, парень, а? хотя я сам сдавался в, в предыдущем поединке. но если ты видишь, что никаких шансов нет тут на победу. Ну тогда сдавайся, а не выжидай время Вот это вот, бесявое, вот когда вот так вот ждут по 3 часа, блин Твои налево, ребята, 7 единиц урона Мы все уличные несли, придется нам повторить тогда Нашу заходку У меня цитрон с двумя хпшками Очки слетели, сидит Как же я устал, ебану, бороться с этими гаденышами С этими зомби вечными, которые нападают на мои Грядки! Да. В общем, 7 единиц урона надо еще нанести. Еще надо постараться нанести. Оу, oh, щит Это у нас заразительное сальце. Танцы шманца за и в общем, все в этом духе. Ход зомби. Я пока, наверное, пропущу ход. Хотя надо было. Но видишь, у него заклинашки есть. Он может его уничтожить С полтыка Пока воздержусь. У него танцоры там единички Хотя он, он ждет, ребята, у него скорее всего Давай так попробуем Вот, видишь, что он делает Он на танцах будет выступать Наверняка у этого чудика есть капелька процентов я говорю, у него есть капелька. Спросишь, какая еще к чертовой бабушке капелька? Та самая капелька. Та самая, друзья мои, капелька, которая может уничтожить раненого бойца. И вот как он сейчас поступит. Так, у него коверный план опять появился, да? Ну, а что будет, если я, например, поставлю вот так вот ландшафт? И вот так вот. И вот так вот. Даже так ты делаешь О, oh, е yeah. Ну, такого мне даже и мечтать не мог Ну, это прям, ребят, халява Я серьезно говорю, это прям халява, халявная Одну единичку, ребята, урона не нанес Твою дивизию, блин они издеваются надо мной Они просто издеваются надо мной Ох С разгромом-то да <coughs> С разгромом нам только тут и драться Но это будет жестко И Что еще и вылетит игра сейчас По ходу дела, да? Что-то зависло Поехали это этот, ВПН там что-то начал выпендриваться, я не понял Что-то сбросился Пока не будем ничего делать Я знаю, что валун у него 100% должен быть Трандры вот тебе... вот тебе и трандры Вот тебе и транды. Ну давай, ходи уже, ё-моё а что мне ставить следующим? следующем? Орех вот этот, вот водяной И попытаться у него выудить все У него может баллончик быть У него может быть валон Да все что хочешь Ну давай сюда поставим, посмотрим Ну он уже, наверное, заподозрил, да, скорее всего И Я не сомневался, что ладон у него будет Я даже предполагал И это касается всего Даже если я поставлю крахмалу, он вот тоже, наверное, бомбанет Я раньше думал, что крахмал относится, ну, к орехам Думал, что вот это будет ореховая команда Но нет, если крахмал получает урон, но этот орех у нас не срабатывает Зеркальный, давай поставим вот сюда, будет ли у него еще один валун, или нет, у него челюсти, ты видел, чем творит? Давай так сделаем. Угу. Вот как он творит, да? Шевец вылез Давай-ка наверное, вот так сделаю Пум-пу-рум-пум-пум пум Сейчас будет, блин, самое интересное угу. Давай сделаем так Понятно, что у него срабатывает защита Я уж там не знаю, на что На хп или на что Сейчас своих зомбаритов тут расплодит О, даже как Еще один Еще один все, заполонил, короче, на этих хламонов Так, друзья мои, ну что? Как будем делать? Раз, два Ну тут никак, тут получать в лицо нам только лишь светит Или же Давай смотреть Ну У него 8 энергии, сейчас ребята Что-нибудь да сделает Фиговенькое он. Так, восстанавливать здоровье Очень, ребята, было плохо Ну, нам не выжить здесь Был бы Был бы там, не знаю, какой-нибудь орех Или еще что-нибудь, тогда да А в данном случае нет Не дожили мы до тебя, баклажан К сожалению, но ничего страшного Ничего в этом страшного нету Так, все, друзья мои Прошли мы все задания, и на сегодня я буду закругляться. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.